всем привет вы на канале заработать в интернете в этом видео я вам покажу новый экран на котором можно зарабатывать криптовалюту Litecoin и Bitcoin без вложений здесь мы сначала зарабатываем токены а потом на свой выбор выводим либо же Bitcoin, либо же лайткоин на крипто кошелек Pay. кому это все интересно усаживайтесь поудобнее сейчас я вкратце расскажу как здесь э, зарабатывать переходим по ссылке в описании к данному видео проходим простую регистрацию на почту вам придет письмо подтверждаем свою электронную почту которую вы указали при регистрации и здесь есть множество способов заработка есть партнерская программа есть конкурс там где вы можете принять участие также вот есть кран нажимаем на кран здесь мы можем каждые 2 минуты Зарабатывать по 40 токенов, разгадывая капчу. И таких сборов в день мы можем сделать 150 сборов. Разгадываем несложную капчу. Выбираем здесь грузовики. Нажимаем далее. И антибота. Здесь вот. Смотрим, что здесь пишет И антибота. И нажимаем собирать свою награду и мы заработали 40 токенов далее здесь есть кран точнее майнинг здесь мы зарабатываем нажимаем старт и за счет мощности вашего компьютера происходит майнинг также здесь есть короткие ссылки их здесь не очень много но они есть вот если мы все короткие ссылки пройдем мы заработаем 430 токенов далее здесь есть достижения и здесь вот проходим получается три объявления просматриваем и зарабатываем 150 жетонов вот. просмотрим 5 объявлений зарабатываем 150 жетонов ну и так далее переходим вот, просмотреть объявление. Вот. 5 секунд смотрим, получаем 13 токенов. Смотрим 5 секунд. Вот таймер пошел. Здесь нам рекламируют какой-то там кран. В конце таймера нам нужно разгадать капчу. Разгадываем капчу. Выбираем здесь гостиные. И нажимаем Проверить итак мы получаем 13 токенов и теперь мы можем зайти в достижения так как я уже просмотрел три таких объявления и забрать свою награду заходим достижения видим вот я выполнил условия просмотрел три коротких ссылки нажимаем вот сюда и мое достижение, вот мне дали 150 токенов. Интересный такой экран, И здесь вот эти все достижения, они ежедневно обнуляются в 12 часов ночи. Переходим теперь на приборную панель. Будем проверять данный экран на платежеспособность. Также здесь есть бонусы, если мы будем ежедневно посещать данный экран. Мы будем повышать свой бонус и зарабатывать еще больше на данном экране. Чтобы здесь вывести вот эти вот токены, я буду выводить в лайткоины. Получается это почти 7000 лайткоинов. Нам нужно сюда вписать адрес кошелька. Переходим на свой криптокошелек FaucetPay, находим здесь лайткоин, копируем, вставляем на кран и нажимаем отзывать. Так, good job, окей, okay. перехожу на криптокошелек FaucetPay, на главную страницу, смотрим, вот она, выплата, кран платит, кому он интересен, ссылку я оставлю в описании, переходите, ознакомьтесь и зарабатывайте. На этом все, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня и всем больших заработков. Всем пока.